Аккумулятор в iPhone и iPad это настолько странная штуковина, которая зачастую спустя некоторый период использования данного устройства может начать, зараза такая, жить своей жизнью. Привет, с вами Артём, и в этом ролике я не буду читать вам различные биологические нотации, как замерзают бактерии, размораживается мясо из холодильника, морозильника и все вот это вот. И уж тем более не буду вам читать какие-то лекции про ионы лития, которые находятся в аккумуляторах наших с вами яблочных устройств. Сегодня в этом ролике мы поговорим с вами не только о способах и методах, которые помогут сохранить или же продлить время работы вашего устройства от одного заряда батареи на iOS 11, да и вообще в целом на практически любых версиях операционной системы от Apple для мобильных устройств, но и также поговорим с вами о способах, которые помогут в корне изменить восприятие вашего устройства, опять же, отношение к его зарядке, разрядке, опять же, как оно находится на холоде, на морозе и вообще поддерживать батарейку, аккумулятор вашего устройства в чистоте и приглядывать за ним так, как это нужно. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Первый параметр можно использовать не только как ремкомплект или же аптечку для батарейки вашего устройства, которое блин чертовски быстро разряжается, но и также для исправления большинства недугов вашего iPhone, либо же iPad после очередного обновления патча версии iOS, а именно сброс настроек. Это самая штуковина, либо же опция настолько магическая и обладает совершенно какими-то странными побочными, но в хорошем смысле эффектами, что может исправить, во-первых, автономность вашего устройства, если с обновлением, опять же, ваш девайсик стал держать батареечку гораздо хуже. Во-вторых, может исправить практически все, опять же, нюансы о, о, о, о сплошности, о плошности в работе вашего девайса. И визуально после проделывания данной процедуры, ваш iPhone, либо же iPad, будет работать чуточку плавнее и немного быстрее. Во-вторых, отключите все ненужные параметры, которые мешают батарейке вашего устройства и потребляют ее энергию на протяжении всего рабочего дня. В первую очередь, вам стоит задуматься об отключении таких параметров, как активация экрана при поднятии устройства, фоновое обновление контента, эффекты параллакса и прочие какие-то нюансы, красивости в системе. Опять же, да, это все выглядит очень классно, очень круто, но опять же, большинство из этих аспектов прямо-таки сжирают батарейку вашего устройства на протяжении полноценного рабочего дня. В-третьих, откажитесь от использования всевозможных сторонних устройств и аксессуаров, будь то это шнуры Lightning, либо же адаптеры питания. Понятно, что самые инновационные смартфон в мире, самые совершенные планшеты в мире, имеют самые качественные адаптеры Коннекторы, коннекторы питания, скорее всего, так они и называются, контролирующие поступление тока в батарейку и непосредственно само устройство. Если вдруг вашему айфончику, либо айпэдику не понравится шнур, которым вы его заряжаете, то, естественно, ваш девайс в скором времени выдаст такую себе табличку, которая говорит о том, что «Парень, ты меня заряжаешь не сертифицированным устройством». Да и вообще, на самом деле, лучше не экономить на покупке и приобретении сторонних аксессуаров, но если уж сильно хочешь если вам вот прям вот горит приобрести какой-нибудь сторонний шнур, более красивый, более, опять же, качественный, более прочный, гибкий, негибкий, плоские или двухсторонние и все вот это вот, то в таком случае я посоветую вам приобретать только такие гаджеты, на коробках которых будет стоять соответствующая маркировка, гласящая о том, что данный аксессуар изготовлен и сертифицирован специально под использование iPhone, iPad и, господи боже упаси, iPod Touch. В-четвертых, в осенние и зимние времена года, да и вообще в целом, если вы прилетаете или обитаете в той точке на планете, где постоянно колеблется температура, то бывает слишком жарко, то бывает комфортно, либо же вообще прям дубак и невозможно выйти на улицу, то в таких случаях, когда температура опускается ниже нуля градуса по Цельсию, то лучше использовать ваше устройство на открытом пространстве, то бишь на морозе, дубаке или каких-то других, опять же, экстремальных условиях крайне редко. Пятый пункт является дополнительным к предыдущему совету для того чтобы ваше устройство на морозе разряжалось гораздо медленнее то его будет логичнее скорее всего запихнуть в какое-нибудь теплое опять же помещение какой-нибудь контейнер либо же окей проще говоря для того чтобы батарея вашего устройства страдала гораздо реже при минусовых температурах опять же вне дома то все что вам необходимо сделать это естественно спрятать куда-нибудь ваше устройство это может быть клатч у девочек сумку у парней рюкзак опять же унисекс какой-нибудь универсальный, либо же самые простые, наверное, банальные методы, это запихнуть iPhone в карман джинс, либо же брюк, но фокус этой истории заключается в том, что, к сожалению, карманы не полностью ограничивают либо же перекрывают доступ холодного воздуха к вам, естественно, в карманы, поэтому Гораздо логичнее прятать ваше устройство в внешний карман той же куртки, либо же пальто, опять же, в зависимости от того, какая минусовая температура у вас прямо сейчас за окном. Хотя, какие люди будут ходить в пальто? Это же осенние... осенняя одежда, опять же, неважно. Короче говоря, проще использовать внутренние карманы, нежели чем, опять же, какие-то открытые снаружи и так далее и тому подобное. Шестой и последний на сегодня совет в этом ролике это режим энергосбережения. Я прекрасно понимаю, что вы в курсе, что это такое, как это работает и как это использовать. Но, друзья мои, если вам просто необходимо, вот позарез, чтобы ваш айфончик нормально, стабильно работал от самого утра и практически до самой глубокой ночи, то лучше это делать, когда вы только сняли ваше устройство с, опять же, шнура Lightning после зарядки. Короче говоря, вот такая история. Друзья мои, я вот тут вот недавно подумал, и знаете, я поймал себя на одной простой мысли. Слишком мало интерактива у нас с вами канале Канале. Поэтому давайте сделаем так. Со следующего ролика я буду вставлять в конец каждого видосика несколько самых интересных, креативных и реально смешных комментариев, над которыми просто можно поугарать не только мне, но и соответственно вам, дорогие и многоуважаемые зрители. И так мы будем делать с этой и до конца следующей недели. То есть, под Новый год кому-то повезет, возможно, кому-то нет, ну ладно, шучу, думаю, что повезет всем, а уже через какое-то время сделаем с вами новые интерактивы, не только на просторах YouTube. Мне кажется, что это действительно классная тема, поэтому спускайтесь вниз, пишите в комментариях что-нибудь интересное, и совсем скоро увидимся, до новых встреч, до новых, пока!